Друзья, всем привет! Если вы хотите получать деньги каждый день на свой криптокошелек без каких-либо вложений, чисто на пассиве, досмотрите это видео до конца. Я вам все вкратце объясню. Погнали! Смотрите, есть монетка Zen. Проект Horizon называется. Да, они есть на CoinMarketCap. Давайте в объем эту монетку. Вот она. Называется Zen, Хори Сейчас, на данный момент, она стоит 10 долларов 89 центов. Этот проект э, раздает монеты на бесплатной основе. За что раздает, я сам не понимаю. Просто заходите на их портал и проделайте кое-какие действия, и вам монетки приходят на ваш кошелек. Сейчас я перейду на этот портал и все по очереди покажу. Ссылочки будут в описании под видео. Давайте зайдем. Называется GetCen cash Сайт. Нажмете на верху регистр. Вбивайте свое имя, email. Желательно, конечно, на Google. Придумывайте два раза. Пароль, отмечайте галочку, регистр. Не помню, сейчас приходит письмо, не приходит на почту. Извиняюсь, просмотрите, что будет дальше происходить, потому что я уже здесь давно зарегистрирован и благополучно вывожу эти монетки себе на биржу Binance. Давайте я зайду в кабинет и покажу, что надо для этого сделать, чтобы получать каждый день монетки. Логинитесь. Попадаете в кабинет. Смотрите, чтобы каждый день получать монетки, на, вам надо сделать одно лишь движение. Вбить сюда свой кошелек. Вот здесь Zen адрес. Вбиваете свой Zen кошелек. Нажимаете «Я не робот». И нажимаете клайм где взять Zen кошелек на тот же самый биржа бинанс ссылочка будет в описании не знаю эта биржа самая крутая на мой взгляд и здесь безопасно работать нажимаете на кнопочку депозит регистрация здесь простая конечно поставьте двухфакторку, чтобы безопасность была и тому подобное здесь вбиваете zen выбираете и по правой стороне будет ваш кошелек копируете скопировали вставляете сюда да? сейчас смотрите я нажимаю я не робот раздача происходит каждые 20 часов вверху есть шкала бонусов это умножитель то есть, каждый день, если вы заходите, не пропускаете очередной день, у вас сумма умножается на, кофи... на коэффициент. Это 5 дней происходит. После 5 дней э, коэффициент опять возвращается к единице. Нажимаем Climb. Вот. Сейчас я получил 12 036 затоши. Э, все. Все. Сейчас я покажу, куда они, где транзакция отображается и тому подобное. Закрываю, перехожу в бонус. Здесь можете почитать мультиплеер, да, вот нажитель тоже, ну, почитайте об этом, да. Это не суть, да? В историю заходим. И вот здесь все эти транзакции отображаются. Вот сегодня, да, 18 число, полтретьего, по-моему, времени. Сегодня у нас 18 января 2020 года. На сегодняшний день они, раздача действует. Не знаю, кто будет смотреть позже это видео. Я надеюсь, что будет раздача вечная. Ну, я шучу, конечно, но я надеюсь на это. Бесплатные монетки... Они мне не мешают, да? Эй, запомните. Криптовалюта будет расти. Она уже начала расти. Здесь TXD можно нажать и посмотреть, как происходит транзакция. Вот здесь все отображается. Я покажу начисления. Вот они. Вчера, позавчера, каждый день. Вот, суммы. Пожалуйста. Все приходит в течение часа где-то, грубо говоря. Вот такие делишки, друзья. Так что приглашаю поучаствовать. Кстати, как еще можно более заработать на этой монетке? Есть реферальная система, конечно. Кто умеет приглашать и тому подобное. Я сильно не рекламировал этот проект, но чуть-чуть добавилось людей. И, например, вот есть люди, которые даже подтвердили. Кстати, будет подтверждение. Да, придет письмо на почту. Надо квалифицироваться. Посмотрите, что там они просят, если что, переведется через Google переводчик. Если кто будет приглашать, у вас здесь появится рефералы и будет зеленая кнопка. Нажимаете на зеленую кнопку. Вам выпадет в казино 3 барабана. Тоже перед этим вбейте только свой кошелек. И только нажмите на барабанчики. Я сейчас не могу это все проделать и показать. там все просто. Только перед этим вбивайте свой кошелек от ZEN. Вбили начинаете крутить. Там можно выиграть до одной монеты. Кажется. Ну, на сегодняшний день она 10 долларов. Считаю неплохо. Реферальная ссылочка здесь. Мою реферальную ссылочку я оставлю под видео. Еще хочу один проектик вам посоветовать как раз, чтобы видео не затянулось. Здесь есть тоже раздача двух монеток. Это BNB и бат Смотрите, что для этого нужно. Регистрация здесь простая. Ссылочку тоже оставлю под видео. Там в обьете email. У вас перекинет в кабинет чтобы увидеть свой пароль нажимается на профиль нажали на профиль здесь найдете свой пароль скопируете и сохраните его вверху вобьете свой bnb адрес и бат адрес также их можно найти на бирже binance Здесь раздача происходит каждые 15 минут. Что надо делать для этого? Нажимается Games. Выбираете, какую хотите раздачу, потому что одновременно вы не можете участвовать в одной и во второй. То есть взяли поучаствовать в этой BNB. Здесь будет таймер каждые 15 минут. Нажимаете Get Lucky. Next step вас перекинет на другую страницу. Здесь будет копчу надо за 14 секунд, да, пройти. Ну вот нажали, я успел. Еще 9 секунд. Здесь показывается цена BNB. Так, время прошло. Нажимаем Next Step. Перекинет еще на один сайт. Опять введете копчу. Здесь уже быстрее надо действовать. Автомобили. Подтверждаем. Все. Вот кнопочка. Вбиваем. Все. Мы выиграли. Сколько здесь? 0 запятая. 500, 220 BNB ну вот такая раздача каждые 15 минут вы можете участвовать можете другой раз поучаствовать например BAT LUCKY ROLL нажимаете также «Why». видите показывается что через 15 минут можно уже участвовать на этом я буду заканчивать свое видео надеюсь оно было полезным для вас накапливайте свои крипто-кошельки разными монетами, потому что есть случаи, когда люди получали монеты на раздачах, на аирдропах. Тот же эфир производил свой айдроп в самом начале. И многие люди просто по случайности заработали отличные деньги, когда был огромный памп в 2017 году. Так что, друзья, не теряйте возможность, плюс она бесплатная. Участвуйте, приглашайте друзей. Я надеюсь, что мы все разбогатеем. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, достатка во всем. С вами был Владимир и до новых встреч. Всем пока.